Хочу одно упражнение показать. Оно и лечебное, и оздоровительное. Вот. Оно корректирует работу вегетативной нервной системы. Основное скопление вегетативных нервов у нас ну, в животе находится. А с точки зрения нашего ну, рукоприложения это будет пуп. То есть жизнь человека начинается внутриутробно и с пуповины матери, из пупа, формирование тела все идет через пуп. И закладка здоровья это тоже происходит через пуп. Поэтому работа через пуп очень важна. Вегетативная нервная система она управляет и тонусом сосудов, и э, иммунитетом, и работой кишечника, и работой сердца, вот, и работой остальных внутренних органов. Поэтому э, важность этого упражнения, его сложно переоценить, потому что, еще раз повторяюсь, это очень простой способ работы над собой. И очень простой способ работы с другими людьми. Я это делаю сам себе время от времени. Также рекомендую это делать другим людям, которых я знаю. Это знакомые, могут быть ученики или там, пациенты, родители, вот, допустим. Недавно отцу рекомендовал это делать. Но. Как это делается, упражнение? Упражнение лучше делать в первую половину дня. То есть, вот, примерно с, с 9 до 12 часов. Эффективность этого упражнения максимальная. То есть упражнение можно делать тогда, когда вы почувствуете какой-то дискомфорт, связанный с работой там, сосудов головного мозга, или сердца, или работой внутренних органов. Или это может быть нарушение сна, как наиболее ранний показатель необходимости применения этого упражнения. Также упражнение можно делать профилактически, как оздоравливающее. Еще раз повторюсь, упражнение лучше всего делать с 9 до 11, до 12 максимум, в первую половину дня. Хотя, если вы будете делать другое время суток, это хуже не будет, но я еще раз говорю: максимальная эффективность 9-12 первой половины дня. Пальчики, вот любой руки, но ну, я люблю правой рукой работать. но ну, при необходимости я, как бы, легко на левую руку перехожу. Вот так вилкой положите пальчики ну, на пупок таким вот образом. И надо с пупом поговорить. То есть, отнеситесь к этому как к некой игре. То есть, не надо это серьезно воспринимать каким-то образом, да. То есть, это не кажется, что на средине какое-то. Просто пальцы на пуп положите и слегка как бы, вдавите пуп внутрь. Слегка вдавите. Потому что, ну, там нервных клеток больше, чем в голове, поверьте мне. Как врачу-неврологу, который знает, о чем говорит. Вот, поэтому, когда вы будете, вы же с собой разговариваете сами, да. Ну, поговорите с своим животом, своим пупом. Вот так придавите немножко, да. И спросите, пуп, ты куда хочешь? Ну, понятно, что он не ответит вам, но он вам покажет некие э, тенденции, куда бы он хотел э, сдвинуться. Есть, чаще всего он хочет сдвинуться куда-то туда, туда, где-то в пределах тела, либо за пределы тела. Ну, вот, допустим, пуп куда ты хочешь сдвинуться? Ну, вот куда-то, вот, вот, вот туда, куда-то, да? налево. Вот. И вы просто начинаете этот пуп немножко сдвигать. И видите, я голову и глаза также поворачиваю туда и начинаю смотреть на ту точку, куда пуп хочет. То есть, я его сдвигаю. Удерживаю в том месте и смотрю глазами. Надо выдержать 4-8 секунд. Пуп, куда хочешь, туда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отпустили. Опять чуть придавили. Пуп, ты куда хочешь, говорит, вот туда, куда-то. Пример, ну, пример. да. Смещаем, глаза подняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, понятно, что про себя можно считать. Реакция какая? Ну, сразу же лицо тепло становится, да? То есть, если вы будете смотреть на человека, у него такой румянец такой появляется, да? Цвет кожи лица меняется, в теле тепло появляется, да? Если были какие-то проблемы с кровообращением мозга или сердца, или внутренних органов, они кровоток сразу улучшается. Это ощущается по внутреннему теплу и по изменению там цвета лица, и по изменению вашего ощущения. Упражнение делайте до тех пор, пока пуп перестанет реагировать на ваш вопрос или до тех пор, пока пуп не останется на месте после вашего пуп Ты куда хочешь? Ну, как бы никуда не хочу или хочет как-то вот-вот, как-то он растягивается по средней линии или как-то на месте стоит. То есть, никуда за пределы тела, когда не хочет. Это займет буквально, ну, несколько а, таких диалогов буквально. Один, два, три, до четырех средних, но иногда больше. Ну и все. Вот, пожалуйста, можете поработать над собой таким образом, а также советуйте своим родным близким.